Значит, сегодня моя тема – это презентация нашего холдинга. Сейчас я запущу презентацию, и мы побеседуем. Возможно, что-то кто-то себе новенькое откроет. И если будут вопросы, мы потом обсудим после того, как я закончу, желательно. Начинаем нашу презентацию холдинга и наших партнеров. Очень хорошая схема нашего холдинга зрительно показывает, чем же мы занимаемся. Холдинг Unicapital Group на сегодняшний день, сколько имеет направлений. Зеленым мы видим направление, которые уже действуют, и желтым это то, что в планах в ближайшем будущем по нашей дорожной карте нашему бизнес-плану. Компания наша не откипает от нашего бизнес-плана. Поэтому мы видим, что это не только один продукт, это довольно-таки обширная деятельность. Все-таки мы холдинг международный. И э, вернемся еще по к, к этому слайду. И начинаем... Что же такое наш... Холдинг включает в себя шесть компаний, это которые прямым, занимаются прямыми направлениями деятельности – Unifin Invest, Unitechnology, Unicapital Management, Unitrade Global и Unipay Solutions. Главная компания Unifin Invest, которая отвечает за все финансовые потоки в компании. Именно эта компания, она и э, отвечает за наш продукт Unisky, который мы с вами продвигаем, на котором мы строим бизнес и карьеру э, с компанией. Unifin Invest, она входит в состав ползинга, зарегистрирована, как мы видим, в Эдинбурге, Шотландия. И э, учредителями этой компании являются две страховых компании Unifin Invest Services и Uni. United Invest Management, и которые имеют страховой уставный фонд 10 миллионов евро. Это наша главная гарантия, которая обеспечивает ликвидность наших денежных средств. Учредителями этой, этих двух компаний является Евгений Потенга, он же соучредитель нашего холдинга 50%. И этот уставный страховой фонд, он именно для обеспечение ликвидности, возвратности денежных средств вкладчиков, деятельности Unifin Invest компании. И разделено наполовину, сразу хочу обратить внимание, если вдруг вопросы какие-то возникают к одной из компаний, вторая компания осуществляет свою деятельность абсолютно без каких-либо вопросов. Поэтому одна, каждая компания осуществляет страхование всех сделок и наши деньги с вами под защитой. Unifin Invest, она у нас в Эдинбурге, Шотландии, но все руководство у нас находится в Праге, где находится наша штаб-квартира. Там очень удобно вести, это центр Европы, очень удобно вести бизнес, так как наше руководство и все топ-лидеры, они очень много в целях бизнеса ездят по многим странам, поэтому такая очень локация выбрана. Удачно. Unitechnology, наша компания, у нее тоже представительство, она зарегистрирована, как видите, в Таллине, Эстония но представительство, что квартира у нее тоже есть в Праге, Чехии. Unitechnology – это компания, которая обеспечивает все IT-разработки в компании, обеспечивает работу нашей платформы, начисления наших денежных средств, все, что нам автоматически вот сегодня ночью пришло, это все Unitechnology, компания, которая продвигает IT-разработки. Мы на этом зарабатываем, у нас есть продукты, которые... Это да не только для нашего обслуживания, нашего холдинга. Это компания, которая зарабатывает тоже денежные средства. Unicapital Management – компания, которая официально зарегистрирована в Нью-Йорке, в США, потому что наш холдинг, у него планы выйти на рынок Америки. Это довольно-таки обширный рынок, но он э, с огромными требованиями, поэтому многие компании не работают с рынком Америки. Мы заходим на этот рынок и ждем открытия расчетных счетов, для для того, чтобы начать осуществлять свою деятельность Компания уже зарегистрирована. Unitrade Global Кишинев, Молдова – это новая компания, которая вошла в состав нашего холдинга. И буквально э, с начала этого года уже у нас стартовал новый проект э, Unimarkets. Многие уже знают, это наши трейдеры, которые работают, обучают, помогают зарабатывать. Кто хочет новый вот Unimarkets у нас продукт. Также Unitrade Global, как видите, у нас представительство в Москве, в России, и Unitrade Global на Кипре. Скоро открытие планируется, так как многие уже знают, наверное, что Кипр уже не является офшорной зоной, они подтвердили свой статус, все клиенты, которые держат счета на Кипре, они уже тоже прошли перерегистрацию, поэтому Кипр уже не офшорная зона. И Unipay Solutions – это скоро открытие. В принципе, уже разработки у нас все есть. Unipay Solutions – это наша собственная платежная система, запуск платежных терминалов в странах СНГ. Поэтому довольно скоро мы уже сможем пользоваться терминалами, что это позволит нам пополнять и выводить денежные средства без каких-либо вопросов. Это кратенько, структурно, и будем сейчас более подробно рассматривать. На этой карте мы можем увидеть географию холдинга. Холдинг зарегистрирован в Лондоне, Англия. Это гарантия британской системы законодательной, она более устойчива. Нет столько изменений, например, даже по сравнению там, например, с Украиной, с Беларусью У нас очень много изменений в законодательстве. Россия так более-менее стабильна, но все равно мы отстаем от Европы Поэтому холдинг 2020 с 2012 года у нас зарегистрирован «Осуществляет деятельность Лондон-Англия». И видите, у нас довольно-таки э, география обширная, практически скоро на всех континентах мы будем иметь наше представительство, хотя мы имеем возможность работать уже на всех, э, на всех континентах, имея сублицензии наших партнеров. Поэтому довольно перспективное направление и компания этим воспользовалась и очень быстро развивается. Ключевые исторические события. Компания наша была основана в 2012 году в холдинг именно Великобритания. Доверительное управление стали заниматься с 2013 года, так как это довольно-таки перспективная, прибыльная и компания видела в этом направлении, что вся экономика всего мира переходит на такие... Рычаги на такие финансовые инструменты, и компания этим пользуется, имея прекрасный штат первоклассных квалифицированных специалистов с огромным опытом, которые работали в довольно-таки денежных сферах. Например, один из наших соучредителей, Евгений Витальевич, все его знаете, он 8 лет был топ-менеджером в банках Европы, и два года он проработал топ-менеджером в нефтяном бизнесе, в нефтяной сфере, то есть Поэтому он отвечает у нас за финансы, так как он умеет ими и знает, как ими воспользоваться и как заработать прибыль и обеспечить нам хороший процент. В 2015 году видите, что у нас в Праге открылась штаб-квартира холдинга Unicapital Group для удобства, как я говорила, перемещения и ведения бизнеса. И в 2016 году компания «Фининвест» вошла в состав холдинга. Именно она и отвечает полностью за все денежные финансовые потоки. При этом ключевое слово, ключевое решение принимает по богу Артем Николаевич, так как он и Евгений Витальевич – это два соучредителя, поэтому все-таки «Юникапитал Групп» несет ответственность по всем своим Обязательством. Я, извините, тормажу, потому что добавляю людей еще к нам в чат. В 2018 году у нас была создана и вошла в наш состав Unitechnology, IT-компания, которая именно обеспечивает полностью программное обеспечение холдинга и также развивает IT-инструменты для рынка, блокчейн-технологий, и, естественно, на этом мы зарабатываем. Также в 2018 году именно стал разрабатываться UniSky продукт, для частных инвесторов, для физических лиц, потому что все эти годы Unicapital Group с 2012 года работала с юридическими лицами. Сейчас холдинг, естественно, продолжает работать с юрлицами, но с 2018 года у нас разрабатывался продукт Unisky. В 2019 году этот продукт был допущен. И э, у нас начал Казахстан, потом присоединилась Россия, Беларусь, Украина, и видите, у нас э, довольно-таки сейчас страны добавляются, и кто будет на конференции, вы увидите, что у нас заявлены участники уже из 10 стран, наши советники именно по продукту, по программе «Скайп». Также в 2019 году компания получила лицензию на услуги кошелька для криптовалюты и обмена виртуальной валюты на фиатные деньги и на другую фиатную валюту. Это позволило расширить наши возможности, финансовые инструменты для нас, для наших клиентов, а также быстро вводить и выводить денежные средства, и мы можем отслеживать свои операции по своим криптовалютным счетам. Очень интересный продукт, который у нас только с этого года. Мы получили лицензию в 2019 году, но продукт, сама криптобиржа, которая у нас действует, она у нас заработала с 2021, с 2021 года, так как все эти моменты, все с документацией, разработками, тестированием, все это период холдинг прошел. А вот и микрофон с включен. Пожалуйста, отключи. В 2020 году открыл представительство Unicapital Management в США, то что мы очень активно ждем, потому что точно так же консалтинг, торги криптова, на криптовалютных биржах, также финансовые инвестиционные услуги, доверительное управление денежными средствами ценами бумаги планируется осуществлять и на американском рынке. В 2020 году Unitechnology запустила финтех-проект, криптовалютная биржа Unistex, о котором я только что сказала. Это запуск был, нам его анонсировали, когда мы были в январе в Турции и в марте в Москве. Это уже работает, многие наши клиенты уже открыли Unistex себе криптокошельки. И люди, которые уже имеют опыт с криптобиржами, сказали свои отзывы, что у нас довольно-таки очень успешный, хороший продукт, с хорошим интерфейсом, с хорошим стаканом валют. Поэтому рекомендую посмотреть, ознакомиться, присмотреться. Удачный продукт, и вы сможете диверсифицировать свои вложения и точно так же использовать для пассивного дохода. В 2020 году также у нас Unimarkets платформа запустилась. То есть, чтобы вы понимали, в 2019 году у нас было только 4 трейдера и руководитель по э, нашего разделения трейдерс, трейдерского. Так как это направление очень очень перспективно, и у нас штат увеличился до 15 трейдеров, была разработана платформа собственная э, Unimarkets. Наши э, трейдера, помимо того, что они трейдят, работают и на фондовом рынке, они занимаются также обучением наших клиентов. То есть тот, кто хочет попробовать себя – потрейдить, сделать себе сделки, кабинет. Наши э, трейдеры собирают информацию, понятно, что это большие рынки, они все это мониторят, у них огромный опыт, они предоставляют нам информацию, мы за, на свой страх, на свою гражданскую ответственность открываем эти сделки. Хочу, чтобы вы понимали, что юс, если Юни Скай продукт, который мы продвигаем, в первую очередь это гарантии компании, гарантии возвратности наших ликвидности средств, гаранти... не гарантии, а планирование, прогнозирование дохода то здесь мы пользуемся этим продуктом, но все риски, то есть мы можем сто 100% в месяц получить, а можем и минус получить. Поэтому, пожалуйста, кто заинтересуется продуктом, оценивайте свои возможности так, чтобы потом не было обид на компанию. Компания прекрасно продукт запустила, он работает классно, наши трейдеры работают для нашего холдинга, но понятно, что у нас у многих нет знаний в этом направлении, они нас обучают, кстати, можно и платно пройти обучение, можно бесплатно воспользоваться, платно это индивидуальное, конечно же, и э, трейдеры всегда, у нас есть чат обучения Unimarket, э, где можно получать информацию, общаться с другими нашими клиентами, и, соответственно, они еще на связи, трейдеры, если какая-то есть информация, они звонят и подсказывают вам, что там можно сделать, что нельзя, ну, они вам предлагают, а вы сами выбираете, что сделать, что нет. В 2020 году в Молдове открылась компания вот, Unitrade Global, которая именно и запустила этот продукт Unimarkets. Также она занимается с поддержкой, сопровождением, обучением по биржевой торговле трейдеров платформы Unimarkets. То есть она доступна у нас для всех клиентов, даже если вы не советник, а просто клиент, вы тоже можете воспользоваться этой платформой. Структура холдинга Unicapital Group, как видите, международный холдинг, администрирует бизнес-процессы и управление холдингом, также осуществляет стратегическое планирование развития бизнеса и услуги консалтинга. Unifin Invest это основная главная компания в составе холдинга, инвестиционная компания, которая осуществляет функции по хранению, прогнозу и оценке инвестиций, страхованию операций, трейдингу. Также у нас финансовые инвестиционные услуги на рынке ценных бумаг, торги, на криптовалютной бирже и Доверительное управление денежными средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями. Доверительное управление активно используется во всех странах мира. Не обязательно иметь опыт в этом направлении. Есть умные, продвинутые, с опытом люди, первоклассные специалисты, которые есть в нашем холдинге. Они все осуществляет, а мы прекрасно можем пользоваться именно этим продуктом в доверительном управление, передав свои денежные средства, получая пассивный доход. Unitechnology, финтех-разработки, платформ для криптовалюты, создание и развитие IT-инструментов для работы с финансами, программное обеспечение холдинга и плюс Unitechnology, также она создает, например, есть у нас мобильные приложения, которые продаются, соответственно, у нас есть интеллектуальная собственность на какие-то разработки, IT-разработки, на которых тоже наш холдинг зарабатывает, поэтому компания тоже такой деятельностью прибыльной занимается и помогает нам довольно-таки в этом мире. У нас все очень быстро продвигается, у всех кабинеты, и как, чем удобнее продукт, который можно пользоваться, контролировать свои денежные средства, делать переводы, заводы, выводы. То есть, и, соответственно, это говорит о том, насколько холдинг, наше руководство, заботится о своих клиентах, вот имея в штате в составе холдинга целую компанию, которая обеспечивает нам удобный доступ к нашим кабинетам, в том числе. UnitRate Global, управление проектом Unimarkets, администрирование платформы Unimarkets, обучение, сопровождение, поддержка трейдеров. Unicapital Management, как я говорила, будет осуществлять услуги консалтинга и доверительное управление на рынке Соединенных Штатов Америки. United Invest Management, Unifin Invest Services. У нас есть презентации документы, с которыми можно ознакомиться по поводу зарегистрированного уставного фонда. Уставный фонд – это фиатные бумажные деньги, которые находятся в банке. Часть из них размещена в гособлигациях тех стран, которые имеют стабильную финансовую экономику и которые приносят еще плюс дополнительный доход. Но они есть в наличии, они не вложены ни в какие проекты, соответственно, они обеспечивают в любой момент возврат, ликвидность наших денежных средств. И... Хочу отметить, что в компании каждая сделка, которую осуществляет холдинг, она страхуется, не наши деньги страхуются, а именно каждая сделка, риски страхуются. Так как компания в каждой сделке участвует собственным капиталом 70, в размере 70% и 30% это привлеченные денежные средства, то есть наши физических и юридических лиц. Соответственно, компания заботится, конечно же, и в первую очередь, и о своих денежных средствах, так как она вкладывает в половиной раза больше, чем привлеченных денежных средств. Ну и благодаря этому мы получаем прекрасную страховку на свои денежные средства, о том, на то, что любая сделка, даже если это высокий риск, она... И наши денежки всегда к нам вернутся. И, кстати, кто очень внимательно читал договор, у нас есть гарантия возврата наших денежных средств и минимальный годовой процент за пользование денежными средствами 3%. Это в том случае, если компания не сможет заработать прогнозируемый процент от 20 там, до 40, что она планирует. Поэтому в любом случае мы получим процент не ниже, чем банк по банковскому депозиту. Это такая гарантия что помимо возврата денежных средств мы все равно получим доход, который нам именно обеспечит вот инфляцию денежных средств. В каждой стране своя валюта при этом. Штаб-квартира у нас находится в Праге куда мы высылаем, кстати, все договоры? это, чтобы квартиру, конечно, мы уже давным-давно хотим посетить, но с учетом того, что Прага у нас закрыта была и наши даже топ-лидеры и руководители регионов пока еще не смогли там побывать, только руководство там у нас находится постоянно. Поэтому задача нашей штаб-квартиры – обслуживать клиентов, сотрудников, управлять продажами и маркетингом, а также осуществлять обучение. Про обучение, вот мы сейчас тоже обучаемся, но про обучение тоже потом немножечко хочется сказать, что, пожалуйста, не пропускайте обучение, это прекрасная возможность. При этом, как сказала Валентина, это бесплатная возможность получать опыт, знания, навыки, обмениваться нам с вами опытом. И при этом холдинг нам тоже предоставляет бесплатное обучение. Региональные представительства на данный, на данный момент, которые существуют, уже осуществляют деятельность. В Алматы в Казахстане первая была открыта, в Уральский Казахстан. Караганда, Казахстан, Атырау, в Минске и Гродно, в Беларуси, в Екатеринбурге, в Москве скоро открытие, и здесь у нас вот Киев, Украина, тоже скоро открытие, официальное офиса будет у нас. Вот документы, о которых, я, о которых я вам говорила, их можно посмотреть. Это не просто картинка, каждый документ можно проверить. У нас в презентации есть регистрационные номера, указаны сайты. Это сайты не компании, а государственные сайты, на которых проверяются все вот выданные документы регистрационные на любое юридическое лицо на осуществление деятельности, где зарегистрированы и чем занимаются. У нас в презентации здесь, обратите внимание, у нас нет QR-кода, но вообще у нас еще на сайте можно посмотреть, есть QR-коды. По QR-коду тоже можно проверять все вот наличие этих вот документов. Вот, как видите, тоже у нас зарегистрированы две компании, которые по 50% у нас, и так плоховато видно, наверное, 50 фунтов у нас каждая... Акция получается, и здесь вот это на 5 миллионов, и на 5 миллионов уставного фонда. В принципе, кто владеет английским, можно почитать, и так разберется, конечно. Но кто не владеет, можно воспользоваться и переводчиком, чтобы ознакомиться и удостовериться. Я хочу просто сказать вам, что я юрист, и вообще мое знакомство с компанией началось со знакомства именно с договорами. В принципе, потом, через полгода... Только когда Артем Николаевич прилетал в Беларусь, он прилетал к нам со всем пакетом регистрационных документов, и я могу, как юрист, у нас есть юридическая этика, сказать о том, что эти все документы я лично видела, ознакомилась в оригиналах. Понятно, что в оригинале каждому не предоставят, но вот нам повезло, мы с Артемом Николаевичем встретились, именно когда все документы были у него на руках, и он нам показал. Поэтому вы можете ознакомиться, что компания действует, существует, во всех странах регистрация у нее есть, в которых заявлены, и поэтому это все еще одна, один такой пункт гарантии надежности компании. Так, наши гарантии. Что же это? Гарантии прозрачности для клиента и полной конфиденциальности его информации. То есть прозрачность для клиента. У нас есть кабинет, в котором мы видим, где наши денежные средства куда мы их направляем, вернее, когда мы их направили на инвестиционный счет. Компания ими управляет и начисляет нам доход. Мы все это видим у себя в кабинете движения, структуру, графики. Рекомендую посмотреть. В принципе, я думаю, что в нашем марафоне у нас будет обучающий такой блок по работе с кабинетом, чтобы многие тоже знали, как пользоваться, особенно кто с другими компаниями работал. Ну, у нас, конечно же, кабинеты отличаются, поэтому, возможно, будет тоже полезно посмотреть, в чем же отличие нашей платформы, нашего кабинета. И конфиденциальность. Данные, которые мы размещаем, паспортные данные, договоры, к суммы на наших счетах, какие у нас счета в компании. Компания не выдает, не разглашает никому. Только есть у нас такие определенные случаи, если только вы засветитесь там, через Интерпол, где-нибудь в розыске по подозрению, там, с какими-нибудь мошенническими операциями, торговлей, наркоторговлей, оружием. В этом случае понятно, как и все банки нам дают знакомиться по подозрению, там, да, по отмыванию денег, в этом случае... Только в этом случае компания может предоставить данные о ваших счетах. Ни в каком другом случае данные не предоставляются. И еще один вариант, один такой, одна возможность, не возможность, а. В конфиденциальности карты. Кто получил карты, и вы уже ими пользовались, когда вы ими рассчитываетесь или снимаете денежные средства в банкоматах, на данный момент UnionPay, наша карточка, везде проходит название компании, Union Capital Group, нигде нет вашей фамилии. Поэтому в этом тоже заключается конфиденциальность. То есть все, что мы работаем, двигаем, передвигаем, это наша конфиденциальность. Но при этом, согласно условия договора, мы несем гражданскую ответственность. Согласно Гражданство той страны, где мы зарегистрированы, проживаем, находимся, осуществляем деятельность. Все, что касается регистрации налогов, подачи документов, это уже каждый согласно законодательству своей страны делает и сам принимает решение, где и что он отчитывается. Гарантии правовой системы Великобритании. Говорили об этом, что у нас Великобритания, Лондон – это сосредоточение, центр бизнес-бизнеса такой бизнес-центр, у нас многие бизнесы крупные именно зарегистрированы, осуществляют деятельность там, гарантия законодательной системы позволяет защитить как владельцам бизнеса свои направления, так и нам, вкладчикам, быть защищенными, так как мы попадаем под юрисдикцию Великобритании, в случае каких-то нюансов, тому подобное. Уже у нас даже в Беларуси, я приведу пример, есть э, адвокаты, группы адвокатов, которые представляют интересы именно вкладчиков клиентов по доверительному управлению. Но хочу заметить, что с 2019 года, как работает наш продукт Sky, ни одного э, случая конфликтной ситуации, какого-то неразрешенного вопроса у компании не было. Поэтому э, мы общаемся, делимся опытом, плюс компания представляет данные, то есть нет у нас которые были бы недовольны или которых обманули или не выполнили какие-то обязательства. Гарантии капиталом компании 10 миллионов евро. Это только фиатные деньги. Понятно, что у компании есть еще активы. Компания несет ответственность всеми своими активами. У нас есть в холдинге и недвижимость, антиквариат, драгоценные камни, драгоценные металлы, которые вкладывает компания, интеллектуальная собственность, на которую тоже приносит доход. И при этом это интеллектуальная собственность, которая может реализоваться и, соответственно, тоже обеспечивает денежные средства. И все это в совокупности гарантирует возврат наших средств. Кто-то может сказать, что 10 миллионов для такого холдинга мало. Да, мало. И в Турции генеральный директор объявил официально, что они к концу года планируют увеличить Свой уставный капитал на 10%, именно вот этот гарантированный. Ну, пока хватает активов для обеспечения всех привлеченных денежных средств, поэтому это в планах, в дорожной карте будет увеличиваться, так как оборот наш увеличивается. Например, оборот холдинга за 2019 год был 76,8 миллионов евро, уже за 2020 год это было 84,2 миллиона евро. То есть мы видим динамика роста, несмотря на то, что 2020 год был очень сложный, пандемия, локдаун, все экономики стали, все экономики мира, поэтому все равно компания была на плаву с профитом, и мы каждый месяц получали доходность. Тоже прекрасный показатель того, что у нас у руля стоят первоклассные специалисты. Мы им доверяем, мы за ними идем. Вот гарантия нашим капиталом и первоклассными активами обеспечивает нашу ликвидность. А что для нас самое главное? Как быстро мы можем забрать э, наше денежные средство? Правильно? Это самое главное, когда мы э, доверяем свои денежные средства в управлении. Что же предлагает холдинг индивидуальным инвесторам? Индивидуальный инвестиционный счет, который открывается для каждого в вашем личном кабинете, где вы можете хранить свои денежные средства, приумножать свой капитал. Также у нас формируется, эм, инвести... э, формируется э, фонд, который... Благодаря нашим вот этим маленьким инвестиционным счетам увеличивается капитал, которым управляет компания. Она может большим капиталом участвовать в больших проектах. Все мы понимаем, а многие хорошо знают, что участвовать в каком-либо проекте у нас всегда есть потолок, с каким капиталом можно зайти. Точно так же у нас даже брокеры торгуют, правильно? У нас не каждый может найти, зайти на какой-то рынок там, золото или еще чего-то, потому что у него маленький капитал. Зашел 100 долларов по трейдить, по три. А когда это миллионы, ну понятно, что мы и доходность имеем другую. Возможность строить свой бизнес в компании. Вот то, что мы сейчас, чему мы обучаемся. У кого-то получится да, 100 сделать, у кого-то 1000, кто-то прирожденный топ-лидер, да, мы ищем альфа-лидеров. Но у нас э, э, очень интересные люди, и каждый приводит, рассказывает и открывает для себя возможности, именно кроме пассивного дохода, который мы получаем, получать еще плюс 5 дополнительных видов доходов. Это очень интересно, и маркетинг тоже э, для разбора, для изучения, для построения карьеры в, наш, в нашей компании очень важен. Криптовалютный кошелек. Когда компания предоставляет такую возможность, это очень классно, потому что не нужно искать, где нам открыть крипто кошелек. Вот компания есть продукт Unisky, мы им пользуемся. И в нашей же компании есть Unistex криптовалютный кошелек. Тем более, что у нас есть возможность ввода-вывода через биткоин. Вот вам кошелек, вот вам личный счет, пожалуйста, заводите, выводите через биткоин. У нас же сейчас все очень хорошо пользуются криптовалютой, про биткоин, наверное, все знают. И, соответственно, состоятельным инвесторам у нас управление благосостоянием, торги на европейских биржах, инвестирование в большие проекты. Даже юридические лица, часть своих капиталов, направляют в доверительное управление. Для того, чтобы не нанимать штат специалистов, содержать офисы, там, обеспечивать IT, какие-то направления, они доверили, вложили свои денежные средства, и денежки работают, они получают доход, при этом они занимаются своими направлениями бизнеса. Это не, одно от другого не исключает. И корпоративным инвесторам опираться на рынке акций, структурные продукты компания предоставляет учитывая уникальные потребности каждого клиента, то есть и хеджирование валютных рисков, изменение ценно сырьевые товары, она все это учитывает и предлагает вам. То есть кто-то готов рискнуть всем капиталом, но хочет за короткий срок получить большую прибыль. Компания все это учитывает и предлагает варианты. И опираться на рынке облигаций, которые качественно позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели. Облигации у нас всегда приносят доход. И с их помощью можно создавать вот такие стратегии, прироста капитала. И, как я говорила, с различной степенью риска и доходности. Когда у нас мы страхуемся от рисков, понятно, мы и доходность поменьше получаем. Хотите быстро большую доходность, пожалуйста, есть другие инструменты. Вот наша Юни вы можете процентов сами заработать, но за свой риск. Обращаю внимание ваше. Что же такое холдинг сегодня? Холдинг уже 9 лет на мировой арене инвестиций. То есть это не новички в мире инвестиций. Более 7500 инвесторов из Европы и Азии. Сюда входят и юридические лица, и физические лица. Было осуществлено 250 проектов, реализовано за три года деятельности именно в доверительном управлении с физическими лицами. Оборот операций холдинга за 2020 год – 87 миллионов евро. И 10 миллионов евро – это наш капитал холдинга, резервный капитал, который обеспечивает нашу же ликвидность, повторюсь. С помощью нашего холдинга мы можем приумножить свои личные финансы с помощью инструментов фондового рынка, сформированных за счет средств холдинга и инвесторов. 70% Компания инвестирует собственными средствами, 30% привлеченными. То есть компания осуществляет деятельность своими средствами, и только 30%. Обратите внимание, в 2,5 раза. То есть это основная деятельность компании. Она тоже получает на этом доход. Инвестиционные решения принимают профессиональные управляющие с опытом работы. Коллективный принцип работы помогает снизить стоимость обслуживания и сохраняет высокий уровень управления капиталом. Именно вот наш маркетинг помогает снизить стоимость обслуживания, потому что мы продвигаем, рассказываем продукт на территории каждой страны, в каждом городе с учетом законодательства нашей страны. Компании не нужно на это тратиться, имея штат специалистов. Мы сами это делаем, но компания нас благодарит, щедро оплачивая нашу работу. Ключевые банки-партнеры это европейские банки, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank, Exim Bank, RB Bank, современный европейский банк. Это европейские банки, которые выдают кредиты, открывают для нашего холдинга депозиты с очень хорошими процентами, так как компания имеет активы она подтверждает свое благосостояние, благонадежность, и мы, клиенты компании, имеем возможность получить в компании кредит под очень маленький процент, не знаю, как в Украине, например, у нас Потребительских кредитов меньше 16% годовых нет, а вообще сейчас 23-29%. Поэтому 5,44% на фоне вот таких банковских кредитов – это вообще прекрасная возможность, как увеличить свой счет, а также и на свои нужды взять, перестраховаться, вывести денежные средства. И все это благодаря нашим банкам-партнерам, с которыми ползунг сотрудничает. Ключевые партнеры – ClickTrades, Avatrade, Interactive Brokers ⁇ это компании, которые, благодаря которым мы, благодаря сотрудничеству, имеем сублицензии, и мы работаем от своего имени на пяти континентах. Это 138 стран мира, куда мы можем заходить именно вот на фондовые рынки трейдинг. Поэтому, имея собственные лицензии и сублицензии, у нас огромная география, где мы осуществляем деятельность. В этом году у нас даже рынок Японии добавился, там есть страны Африки, потому что наш партнер предоставил нам сублицензии. Поэтому партнеры добавляются, даже брокеры-партнеры. Также у нас страховые компании, Хайлык на данный момент. Это казахская компания, она страхует пока белорусов, в том числе, блокчейн, Perfect Money, MasterCard, Union Pay. Платежные системы, как видим, ну, блокчейн – это у нас биткоин, довольно-таки на слуху, возможно, если кто не знает, компания, тоже мы с ними сотрудничаем, потому что именно благодаря этому сотрудничеству вот вывод через биткоин осуществляется в наши личные кабинеты. И стратегические партнеры – ClickTrades, OviPay, IngoStrax и платежные карты – наша платежная система. Кстати, мастер-карт, вот наши карточки будут мастер-карт, мы ждем анонсирования, сейчас последние переговоры ведутся именно по процентам по обслуживанию для того, чтобы снизить наши затраты клиентов, ну, нашу операционку с вами. Поэтому вот-вот скоро ждем запуск Mastercard. На данный момент пользуемся картами Union Pay. И платежная система OVP, которая помогает осуществлять нам платежи, покупки, рассчитываться за билеты. Обратили внимание, наверное, что... Сейчас мы перечисляли вот за конференцию, за поездку, да? у нас есть возможность в кабинетах и приобретать и билеты, и расчеты производить, поэтому наш наша кабинет, наша платформа всем клиентам предоставляет возможность упростить вот переводы, не обналичивать денежные средства, не бегать по банкам, а все осуществлять внутри кабинета. Реализованные ключевые проекты 2020 года, то есть с 2019 года был запущен Unisky продукт и Unistex и Unimarkets. Unistex – наша криптобиржа, которая работает в полном объеме, и Unimarkets – наши трейдеры, которые тоже с нами работают, обучают и помогают нам зарабатывать. Мы ставим по-настоящему амбициозные цели и движемся вперед. Это фраза нашего генерального директора Артема Николаевича Бабога. И как мы видим, внизу у нас карта, дорожная наша карта на 2021 год. Что у нас планируется? Запуск маржинальной торговли на платформе Unistex. Она запущена. Запуск комиссий брендированных корпоративных банковских карточек, MasterCard. карт вот, вот ждем, вот до конца 2021 года мы сможем ими пользоваться. Также у нас будет получение лицензии категории FSA. Ну, кто более немножечко продвинут, знает, что это документы позволяют на любом рынке торговать, строить. И подача получения брокерской лицензии в Центробанке Российской Федерации. Кстати, холдинг еще и сотрудничает с Центробанком и Сбербанком Российской Федерации не только в финансовом направлении. Плюс мы выиграли тендер, по брендированию офисов всего Сбербанка на территории всей России. Поэтому это огромный объем работы, и на территории России тоже активно осуществляет колдинг-деятельность свою. Что же в 2022 году у нас ждет? Запуск, собственно, платежной системы Unipay Pro на базе компании Unipay Solutions. Вот мы будем вводить, выводить через терминалы. Денежное средство и упростит нам доступ, потому что вот и вывод будет осуществляться в валюте каждой страны, где будут стоять эти терминалы. Так, запуск собственной краудфандинг-платформы, это покупка продуктов, товаров, наверное, обратили внимание, у нас есть вкладочка магазин, который сейчас наполняется товарами, и мы сможем напрямую из собственного кабинета покупать товары. И в 2023 году планируется развертывание сети платежных терминалов в странах СНГ и Европы. Основным преимуществом будет вот прямой вот и вывод средств. Вообще он снизит наши затраты и удобство, конечно, будет большое. Также открытие направления микрофинансирования в странах СНГ. Сейчас у нас кредиты, мы имеем возможность взять только когда мы клиенты имеем инвестиционный счет, но будет еще и микрофинансирование, независимо от нашего кабинета. И на 24 год, немножко сбегая вперед, вот э, хочу сказать. Уже анонсировано открытие Unicapital Group банка европейского, поэтому все наши с вами счета, которые сейчас у нас в кабинете, автоматически станут банковскими. Прекрасная возможность, то есть у нас время летит очень быстро, стать владельцами европейских банковских счетов, не посещая, скажем так, Европу и банк лично. У нас есть все документы, компания гарантирует, мы застрахованы, и мы уже имеем счета. А также это все станет в собственном банке, открыто, доступно и позволит нам уже чувствовать себя еще более независимо финансово, так как европейские банки – это другие возможности для клиентов. На этом хочется сказать… Все, но обратите внимание, пожалуйста, на наши контактные данные, запишите их себе для того, чтобы вы могли связываться в любое время. Также вы можете писать, обращаться на свои представительства, свои офисы, можно звонить, задавать вопросы. Но, пожалуйста, обращаемся сначала к своим вышестоящим советникам. Если невозможно решить вопросы, тогда к региональному представителю. Если вы не можете ответить или затрудняетесь, пожалуйста, пишите на нашу почту. Инфа Капитал Минск, есть еще Инфа Капитал по-моему, девочек, туда тоже можно обращаться письменно, на все вопросы вы будете получать ответы. Но обязательно ставьте своего вышестоящего по поводу ваших вопросов, чтобы они были в курсе, что, что вы связываетесь с кем-то напрямую. Потому что часто бывает, что на один и тот же вопрос необходимо тратить время, но вас очень много, людей добавляется. Чтобы советникам не было и директорам, тем более сложно каждому отвечать лично, пожалуйста, пишите, обращайтесь, и до вас будет доводиться в первую очередь вся новая информация после каждой конференции в том числе. Поэтому обращайтесь, мы общаемся, все открыты к общению, мы все партнеры, делимся опытом и продолжаем сотрудничество. У меня все, спасибо. Одну минуточку, mm -hmm. Мария, вот как раз задан вопрос Олесей. Еще раз, какой процент на потребительский кредит? 5%, О, 5 44, 5,44. Да, мы все это время повторяем, но человек лишь уточнил, это тоже хорошо, то есть для всех Конечно. для всех. Да. Дело а, в том, что... Может быть, у вот... кого? Да, давай, Мария. Mm -hmm. давай, uh, давай. Просто, Смотрите, у нас есть кредит на АЖУ, это 6,2% годовых, а потребительский кредит 5,44% годовых. Конечно, компания планирует снизить его ниже 4, чтобы он был 3,8, это у нас в целях, но пока 5,44, никаких изменений не было. Потребительский кредит для всех стран одинаковый, для всех клиентов. Может быть, еще у кого-то? Давайте обсудим что-то, какие-то вопросы. Да. Коллеги, задавайте. Если вдруг что-то новое для вас и неизвестно, вы обязательно задавайте вопросы, и мы как раз ответим. Если же возникнут потом вопросы, записывайте. Завтра у нас следующая лекция по продукту, и завтра вы можете тоже... Задать свои вопросы, если вдруг они возникли в течение дня. Ну, Олеся еще спрашивает, запись будет. Мария сейчас проверит. И... Да, я поставила если... запись. Э, сейчас я, я поставила mm. запись. Надеюсь, что у меня все получится. Но она пока загрузится, потому что мы тут разговариваем больше 40 минут. Поэтому постараемся выложить чат, чтобы была запись. да. Mm -hmm. Мария, mm. вы представитель компании или вы тоже советник? Я являюсь инвестором и советником компании. Я занимаюсь построением бизнеса и карьеры по маркетинговому плану. Вы из Беларуси? Да, Беларусь, представительство. А вы наш наставник? Вы чей спонсор? Да, <г unf wifi> чей спонсор? <Virtue> <cons witnesses> voilà. я, я вообще осуществляю деятельность, я помощник и, нашего, финанс нашего руководителя регионального Татьяны Переходько. Это наш okay. uh, руководитель всей структуры. Я ее помощник. Угу. Поняла. Официальное Благодарю. представительство офиса в Минске. Угу. Благодарю. Смотрите, чтобы вам всем было понятно, мы действительно не, не представили, чем Мария занималась. Она у нас финансист и по, образу, по образованию. Мария, представься, наверное, ты сама больше расскажешь о себе. Да, наверное, поподробнее, кроме юридической точки. Я финансист, и финансист экономист, юрист с большим опытом 20-летним работы именно в бухгалтерском, бухгалтерском учете. Последние три года у меня активно хозяйственное право. Почему я и попала именно сюда, в Unicapital Group? Потому что изначально я именно... Изучала договоры с нашим руководителем региональным, и вот так я заинтересовалась и ушла из линейного бизнеса, я перешла полностью сюда в маркетинг. Поэтому, спустя имея 20-летний опыт работы с финансами, эта сфера для меня перспективна, новое направление, опыт у меня большой, при этом я консультирую людей и по вопросам налогообложения, по вопросам, любым вопросам по нашим договорам, то есть по подаче декларации. Я говорила, что мы физические лица по договору, мы там должны отчитываться, подавать, но все вопросы консультируем. Но я консультирую по законодательству Республики Беларусь и помогаем какие-то моменты, скажем так, работать с клиентами, конечно же. Да. Мария, если будет запись, ты в чат сбросишь, правильно я Да, понимаю? да, да, да. Обязательно. Итак, коллеги, если не будет вопросов, тогда собираемся со своими структурами, обсуждаем сегодня звонки и сегодня встречи. Завтра у нас будет продолжение, и завтра будет обсуждение, что мы сделали за проделанный день. У нас марафон длится 16 дней, Суббота и воскресенье у нас выходные, каждый день рабочий, но мы, конечно, никому не запрещаем, если у вас есть встречи в субботу и воскресенье, это выбор каждого человека. Мы здесь занимаемся собственным бизнесом, каждый строит то, что он решил построить, и поэтому, я думаю, да, нам сейчас стоит включиться в работу. Благодарю вас. Так, пару вопросиков вижу здесь. Ну, мы на них ответили, запись постараюсь выложить сейчас, все сделаем. Запись будем делать тоже каждый день для того, чтобы вы могли в удобное время пересматривать. Пожалуйста, какие-то вопросы задавайте, потому что каждый раз можно какую-то новую информацию для себя открывать или просто уточнять. Мы будем обмениваться опытом. Даже каждому из нас, у нас разные клиенты, да, и каждый раз задают какие-то разные вопросы. Мы будем обмениваться опытом, знаниями, потому что, может быть, у кого-то уже был такой вопрос, чтобы мы понимали, как мы будем отвечать ну, одинаково, скажем так. Потому что есть информация, и подавать ее нужно правильно и доступно для каждого человека. На каких условиях можно получить потребительский кредит? Да. Ты уже потребительский, про это, да? потребительский кредит вы имеете право запросить, если вы имеете счет в компании. То есть, имея счет в компании... Ваш инвестиционный счет выступает гарантией возврата кредита, и вы, как только внесли деньги на инвестиционный счет, сразу же в этот день можете запросить кредит в размере 60% от свободных средств на инвестиционном вашем счете. Ну, например, если вы 10 тысяч положили на счет у себя, завели, вы можете запросить 6 тысяч кредита сразу же в этот день. Дополнительных справок, условий, ничего не надо. Вы являетесь клиентом, вы подписали договор, открыли инвестиционный счет, завели деньги в кабинет и запросили у компании кредит. Рассматривается обычно, ну, у нас по договору в течение 7 дней, но 1-2 рабочих дня и деньги сразу же вы получаете под 5,44% годовых на свой операционный счет и за минусом 1% на оформление. И еще давайте, наверное, добавлю самый интересный момент по кредиту, если сравнивать с банками. Особенность кредитов в компании – то, что каждый месяц компания списывает только проценты. Само тело кредита в течение всего периода пользования вы сами решаете, когда вы погасите. Например, если в банке вы каждый месяц платите равными частями основной долг и проценты, у нас вы платите только проценты, то есть это большое преимущество. Если вы взяли, например, там 6 тысяч, ну от 10 так, примерно, чтобы понятно было, вы платите там, от 20-23 доллара за пользование, а не равными частями, потому что кредит у нас выдается на срок пользования 25 лет. Пока у вас есть инвестиционный счет, он у вас заморожен, но на него начисляется доход, но вы пользуетесь кредитом. Если вы хотите э, забрать деньги со своего счета, гасите кредит, забираете деньги. Все, очень быстро операции осуществляются все моментально в кабинете, и гашение кредита, поэтому очень-очень удобно. Все в одном кабинете. Так, больше никто ничего не пишет, да? да? Да, я думаю, будем заканчивать и пойдем работать с командами. Да, давайте. Было 18 человек. Приятно, что все были до конца. Послушали. Может быть, что-то новенькое для себя открыли. А может быть, кто-то уже очень классно изучил наш Олзин. Будет тоже делиться опытом. У mm -hmm. все. Спасибо большое, что сегодня присутствовали. Спасибо, Машенька, большое за презентацию. Было очень полезно. Я хочу спасибо. добавить одну маленькую вещь по поводу мотивации. Я говорила это в самом начале. У нас выставлена мотивация на марафон, и хочу начать с небольших достижений, которые, в принципе, доступны любому новичку. За 300 личных единиц mm -hmm. украинская структура, украинская дирекция выставляет 150 условных единиц на контакт как подарок. То есть мы всецело готовы помогать в работе, обращайтесь по любому вопросу, вы можете писать нам на нашу корпоративную украинскую почту, вот как Маша сказала, она у нас есть, можете писать в наш чат, вот, либо вместо вот этого для новичков у меня есть тоже еще интересный момент, могу предложить личную коуч-сессию с тренером по увеличению продаж или освоение техники продажи больших чеков, то есть вот вы можете выбрать для себя, что вам было бы лучше. За 500 личных единиц предлагаю какой-то гаджет, то есть у нас как советников обязательно должны быть определенные гаджеты, с которыми мы идем к людям. Люди должны видеть, что мы представляем из себя для того, чтобы нам доверять свои финансы свои активы. Поэтому все в этом марафоне мы обязательно проговорим и дресс-код и то, что нужно иметь человеку. За 700 личных единиц предлагаем поездку, оплату поездку в Турцию на международное собрание. И за 900 личных единиц это поездка в Турцию и часы от компании за выполнение личного плана очередного месячного, месячных продаж. Поэтому это все будет описано, Юля потом выложит в наш марафон, в нашу группу, вся мотивация будет у вас перед глазами. Обращайтесь, с помощью мы всегда поможем, свой профессионализм приложим. Вот. Желаю всем успехов. А можно, Ирина, хочу уточнить, 300-500 единиц за какой-то период вы выставляете, чтобы люди сделали там в течение месяца, или это, вот, например, человек пришел первый уровень, и он ну, за месяц, может, не успел, например, сделать 300 единиц. Я предлагаю 300 единиц сделать за первый месяц, но ну, вот в пределах марафона до конца угу. июля месяца. Угу. То есть успеют сделать, до, допустим, до нашей поездки в Турцию, кто 700 единиц а, есть люди, которые уже в теме, которые уже разобрались и, в принципе, подготовили какую-то платформу для работы. Вот. И поэтому сейчас просто саккумулировав свои силы, они могут за вот эти 16 дней с помощью специалистов таких, как я, вы, Валя, вот, и другие наши представители, выполнить этот промоушен. Получить себе безоплатную поездку. А также на следующем собрании компания за выполнение личного плана вручит им часы, именные часы с 12 бриллиантами. Вот. Ну, это такое нематериальное поощрение, это хорошо, потому что, ну, не все деньги в нашей жизни, по большому счету, а, вот. а иметь какие-то вот такие вот шалобушки, как я их называю, они тоже стимулируют, мы же в основном тут женщины, да, ну, и мальчики тоже любят определенные аксессуары, так что... Обращайтесь, пишите, звоните, мы все открыты. В пределах марафона вы можете звонить кому хотите и выставлять, спрашивать, выставлять свои потребности, которые надо, мы будем помогать. Галина Василевская задала вопрос. Ажу тоже также погашается. Мария, наверное, сегодня. А, да, давайте я отвечу. Так, смотрите, АЖО у нас под 6,2% годовых выдается. Ну да, точно так же, это 60% у вас... 60% – это сумма Ажу от суммы на инвестиционном счете. Эта сумма у вас заморозится под 6,2% годовых. Точно так же каждый месяц списываются только проценты, и в конце срока вы должны погасить ажу. Сейчас у нас прекрасная новость, потому что с мая месяца компания Ажу продлила на срок 5 лет. То есть для тех, кто даже с минимальной суммой на 3000 пакет заходит, у вас ваша сумма отработает вам и ажу, и принесет доходы. Ход. Но обращаю ваше внимание, что по истечении срока вы должны э, погасить это АЖО или компания с инвестиционного вашего счета спишет в счет погашения. То есть в любом случае это предусмотрено условиями договора, почему у нас и сумма на счете замораживается. Дополнительного договора не нужно. Мы один договор займа подписываем, когда регистрируемся, в котором предусмотрена выдача и кредита на ажу, и потребительского кредита. Кредит начинает действовать с момента оформления заявки в кабинете, потому что у нас нет ни суммы в договоре, ни даты. Это просто соглашение о том, что компания в любой момент на ваш запрос вам выдаст кредит. Оформлена заявка, с этой даты начинает действовать кредит и начисление с этой даты. Ну, понятно, проценты пропорционально пользованию, ну, сколько дней мы там пользовались, и списываются только проценты. Машенька, я хочу еще добавить, что у компании по договору займа есть такой момент, как мультикредитование, то есть на любые свободные средства, да. заработанные, например, как советник. Вот вы открыли контракт с минимальной суммой на тысячу, Ажио получилось под кредитом, но у вас есть возможность партнерки. То есть вы работаете, вы получаете информацию, обучаетесь, идете к людям. Вот люди, получая вашу профессиональную консультацию, открывают договора по вашей рекомендации. Вам компания оплачивает гонорар, и вот эти свободные средства тоже подлежат под подкредитованию. Вы можете за их счет взять дополнительно еще 60%. И таким же образом либо увеличить свой актив, который у вас есть, либо вывести их на, на карте для собственного пользования. Минимальная сумма кредита у нас 600 долларов или 600 евро. Да. И контрактная сумма у нас от 10 тысяч до 750 тысяч на которую можно также получить кредит. Добавки, да. каждый да. понимает. На да, пакете SkyOne и SkyActive Ну, завтра у нас будет разбор пакетов, мы завтра поговорим, обсудим все вопросы, чтобы понимали, что можно, что нельзя. Да, мультикредитование. У вас есть свободное, не обязательно гасить, то есть есть свободное средство, там тысяча свободная, и вы уже можете еще. То есть много кредитов можете оформить у себя на тех же условиях. Много-много-много кредитов в кабинете. От каждой свободной суммы. Mm -hmm. yeah. Так, ну, вопросика больше не вижу. Всех благодарю. Практически все добыли до конца. Всем интересно. Всем спасибо. Всем, усп yeah. всем успешного дня. Всего доброго. Всем-всем-всем. Не зря мы здесь это все делаем. Да, до свидания. До свидания.